Здравствуйте, друзья! Сегодня мы были в лесу и набрали вот такие грибочки. Посмотрите, какие красавчики! Сейчас вместе с вами мы будем их перебирать, проверять на чистоту. Ну а также я сегодня сделаю эликсир для того, чтобы посадить грибы дома, чтобы вырастить грибы в домашних условиях. И покажу вам весь процесс. Начинаем! Итак, сейчас проверим грибочки на чистоту. Начнем вот с этого красавчика, боровичок. А ножка какая большая. Червивые части гриба я буду складывать вот в эту чашку. Мне как раз они понадобятся, эти части. Я их выкидывать не буду. Вот эта губка, она очень даже нужная вещь, в ней содержатся споры грибов, то есть семена. Вот эта губка, она мне нужна больше всего. Я ее собираю, со всех грибов счищу, даже если гриб попадется у меня червивый, как вот этот, например, я его выкидывать не буду. Сейчас я обработаю... Вот, видите, черви. Сейчас я обработаю все грибы таким способом. И потом покажу, что я буду делать дальше. Вот это, кстати, белый грибочек. Вот белый гриб. Ножка целая. Ага, а вот здесь уже... Так, ну возьмем, возьмем. Свет в видео может быть не очень качественным, так как весь процесс я провожу поздно вечером. Но это вся ножка червивая. И здесь тоже полностью весь червивый. Так, следующий. Следующий тоже весь червивый. Но мне это даже на руку. Больше будет спор для моего эликсира. Дождей было очень мало. Грибы сухие. Вот эти споры мне нужны для дальнейшей работы с ними. Конечно, чистые грибы это хорошо. Но то, что они червивые, это не повод отчаиваться. Это попалась сыроежка. Мы ее тоже сюда поломаем. Ну и остались... Вот эти два грибочка, они тоже червивые. Их так видно. Это, скорее всего, переросшие маслята. Вот они какие. Ну ладно, пойдут они нам. Для эликсира все пойдет. В итоге у нас свежий только один белый гриб получается. Теперь вот эти грибы, точнее, то, что от них осталось, нужно измельчить, либо перекрутить на мясорубке. Я буду делать блендером, измельчать блендером. Переложу вот в такую емкость и буду поочередно все измельчать. Такая вот кашица должна получиться. Теперь я возьму емкость, у меня вот такой вот бетончик есть. И переложу всю эту кашицу туда. измельчать дальше оставшиеся грибы. Отправляем последнюю партию заготовленных, обработанных, измельченных в кашицу грибов. Конечно, этого много. Достаточно вообще одного гриба, один гриб способен Заселить порами 1 гектар земли. Ну а здесь, представляете, какая будет атомная смесь? Сколько здесь получится спор. Ну, надеюсь, что получится. Теперь вот эту кашицу, которая у меня в бетончике, мы к ней добавляем дрожжи. Сухие быстродействующие дрожжи. Две ложки столовых. Также добавляю сахар. Тоже две столовые ложки. заливаю все это дождевой водой либо водой с речки вот у меня я набрала заливаем все это так перемешиваем О, ядерная смесь Сахар заставит дрожжи работать. Эта смесь пробудит споры, которые находятся в губке гриба под шляпкой. Здесь создается агрессивная среда. И вот эту смесь мы закрываем крышкой. И оставляем на две недели в темном прохладном месте. Все. Убираем в темное прохладное место на две недели. Ну а вот с этим белым грибом я его помою и сварю. Варить я его буду примерно 20 минут в подсоленной воде. Желательно его варить в двух водах. Первый раз а, варим, потом сливаем, и второй раз варим и сливаем. Ничего, что этого мало. А, у меня в прошлый год то же самое было. Я носила по пол ведерочка, по маленькому ведерочку грибов, и в итоге... А, мы до сих пор достаем эти грибочки соленые, маринованные. Икру я делала грибную. В общем, помаленечку. И в итоге набирается очень много. Я это сварю и в контейнер уберу. И постепенно вот так вот буду делать. У меня по контейнеру, по контейнеру будет набираться. Вот они мои грибочки прошлого года. Это груздочки, грузди. Вот они. Еще остались запасы прошлого года. А это я делала грибную икру. Вот. Так что, если даже и мало грибов, ничего страшного. Что мы делаем дальше с этой смесью? Она у нас настаивается две недели. И мы потом ее процедим через марлю или ситечко. И будем помаленечку добавлять в воду. А, например, в поливальник. Или в ведро можно разводить. Но если в поливальник, то надо будет процедить. Потому что вот эти хлопья, которые а, грибные, они будут забивать поливальник. А, ну а также можно в ведро. Ну желательно в поливальник. В общем, мы будем добавлять. Это получится у нас концентрат. То есть это ядерная атомная смесь. Ее нужно будет по чуть-чуть разводить в воде и поливать в огороде те места, где мы хотим, чтобы выросли грибы. Либо можно какие-то горшки набрать с земли, либо в ящики. То есть вариантов очень много. Через две недели мы польем этим места. В огороде я буду поливать места в огороде где а, предполагается что будут расти грибы и мы потом узнаем результат что же у нас получилось ну а на сегодня все друзья подписывайтесь на канал заходите смотрите новые видео ставьте лайки обязательно пишите комментарии все что вы думаете по этому поводу а, про выращивание грибов дома Напишите ваш опыт, может быть кто-то уже с этим сталкивался, может быть кто-то уже это делал, такой эксперимент. Обязательно поделитесь со мной. Ну а на сегодня все, до новых встреч, пока-пока.